Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Первое, что я хочу вам, ребята, начать нашу презентацию, конечно, с регистрации. Когда вы получаете реферальную ссылку от своего спонсора, открываете эту реферальную ссылку и... Проходите регистрацию. Регистрация здесь у нас довольно-таки простая. Вписываете свой логин, прописываете свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс на другие. Письма, почта, на другие, вернее, почты письма не приходят. Прописываете пароль, подтверждаете пароль. В обязательном порядке указываете свой телефон. Через телефон здесь сразу же видно, какая страна. И обязательно вам делаю акцент на это, пожалуйста, Смотрите логин, кто вас пригласил. В обязательном порядке, если ваш логин не совпадает с, тем, с вашим пригласителем, пожалуйста, вы можете этот логин всегда удалить и прописать вручную логин вашего спонсора. Нажимаете проверить, и выходит окошечко, что вы можете проходить регистрацию. Но здесь еще есть. Пользовательское соглашение. Оно у нас а, только здесь а, при регистрации. На сайте оно и не должно быть. А вы его подписываете, подписываете, ставя галочку здесь, и перед вами открывается оферта. Я вам очень советую, ребята, прочесть все от начала до конца, чтобы не было у вас никаких претензий ни к вашему спонсору, ни к, ни к администрации нашего фонда. И только затем нажимаете кнопочку «Регистрация». Вы прошли регистрацию, и перед вами открывается... Сразу же прошли регистрацию, заходите на вашу почту и подтверждаете регистрацию через вашу почту. У нас в фонде регистрация, вывод денежных средств, перевод между партнерами внутренней только осуществляется через вашу почту. Поэтому почта должна быть всегда в рабочем состоянии. Первое, что нужно в обязательном порядке, ребята, нужно прописать свой обязательно скайп. Нет скайпа, пропишите телеграм. В крайнем случае, можно вставить сюда ну, WhatsApp, что-нибудь, что-нибудь для связи. Ну и конечно, когда прописываете, здесь обязательно должен быть телефон. Обязательно пропишите в, в, в свои кошельки, так как мы работаем с Perfect Money и Pair кошельком. Это у нас вывод. Это ваши денежные средства вы будете выводить на свои кошельки. Если вы работаете только с одной платежной системой, будьте добры, проставьте во, второй, во втором окошке, проставьте нули и нажмите кнопочку «Сохранить». Если у вас две платежные системы, прописали кошельки, прописываем внимательно. Это денежное средство, поэтому ваши заработанные, и чтобы были правильно указаны, лучше 10 раз проверить, ребята, правильно прописали или нет. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Поставьте свой аватар, ведь работать вашему спонсору. И вашим людям приятно, когда они будут видеть фотографию вашего спонсора. фотография загрузка, выбираете файлы своего компьютера. Как только сюда, вот здесь приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку сохранить, и ваша фотография устанавливается. Ну и следующий этап. Ребята, я хочу. Сейчас я перейду на слайды. Начнем, наверное, с того, что я расскажу вам немножко о нашем проекту, о нашем фонде. Ребята, это не инвестиции, конечно, такие крупные, которые у нас. Это не криптовалюта, это не хайп. У нас, ребята, фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. И... Стартовали. Ребята, кто мешает? Ребята, ну... Гульнар, я вас очень прошу, отключите микрофончик. Отключите, Гульнар, микрофон. Будьте добры. Ведь идет запись ролика. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой World Money. На сегодняшний день у нас 7 уникальных маркетинг-планов. и Некоторые часто спрашивают, что является, какой продукт является в вашем фонде. Да, нашим продуктом являются деньги. Ребята, деньги делают деньги. И миром правят деньги. Поэтому я всегда с удовольствием отвечаю, что у нас нашим продуктом являются деньги. У нас работает не просто одна, один программист, а у нас работает на сайте, у нас в фонде. Целая бригада программистов, который каждый программист у нас отвечает за определенный участок на сайте. Поэтому у нас в фонде не существует никаких профилактических дней, у нас постоянно сайт в рабочем состоянии, что позволяет партнерам работать круглые сутки. У нас партнеры живут во всех часовых поясах и даже за границей. Наш фонд обеспечивает партнерам честность, прозрачность и, конечно, платежеспособность. И самое, самое, наверное, 12 наших преимуществ перед, самых главных преимуществ перед всеми другими проектами. Я всегда говорила и говорю, и вы, наверное, тоже знаете, что наш фонд, перед нашим фондом стартовали очень много проектов. Вместе с нами стартовали куча проектов после нас уже целое море этих проектов стартовали, и где они? Мы о них уже даже и забыли о том, что существовали какие-то это другие, другие эти проекты. А наш фонд как развивался, так и развивается. И на сегодняшний день у нас, ребята, более 24 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено у нас уже более 17 миллионов рублей. И эти цифры говорят, говорят очень о, о многом. О том, что мы все время набираем и набираем обороты. Наш фонд пришел на очень долгие годы, поэтому мы спокойно можем очень много лет работать, развиваться и зарабатывать, причем очень большие деньги. Ну, бизнес наш полностью управляемый, у нас каждый стол, на каждом столе Стол управляется. И не только мы можем просмотреть всю свой кабинет, но и просматривается полностью вся структура. Вы свою структуру можете каждым, на, на каждой площадке можете вбить логин своего, спонсор, своего партнера и посмотреть, где на каком столе стоит ваш партнер. Может, нужно где-то и помочь. Шесть площадок у нас имеет а, уникальную закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно сразу же с шести, площад... шести площадок. Доход на всех площадках у нас, ребята, не ограничен. Единственное, что, что может ограничивать, это только ваша лень. Не будете лениться, будете развивать свой бизнес и будете всегда при деньгах. Вход доступен у нас для каждого человека, от пенсионера до миллионера. Покупка клонов у нас... Только по желанию партнеров. Нет у нас никаких принудительных покупок клонов. Вывод денежных средств у нас ежедневно и выходные, и праздничные. Нет никаких ограничений в выводе. Вывод, сколько заработали, столько вы и ставите на вывод. Есть внутренний перевод между партнерами, где вы можете не кормить платежные системы, не платить за транзакцию проценты, а выводить заработанные деньги через новых партнеров. Приходит к вам новый партнер, переводит вам на какую денежную, на денежную, то ли на карточку, то на, на денежные, электронную какую-то систему, а вы переводите ему кабинет на кабинет. Ежедневно у нас проводятся вебинары. У нас в команде есть и обучение, есть и тренинги. Также мы даем инструменты для онлайн-бизнеса. Те, которые работают у нас, партнеры, через соцсети, подключаем им и прямые эфиры и даем для развитие раскрутки своих страничек, раскрутки своего YouTube-канала. Также обучаем полностью, как записать ролики, как смонтировать ролики. Да полностью от начала до конца проводим «Новичка за руку» если этот новичок хочет зарабатывать. Ну и, ну и самое, конечно, главное, что мы нашего админа знаем лицо. Не у всех проектах люди знают, куда идут. Админы обычно прячут свое лицо, свое имя и фамилию. Но у нас Денис, как вы сами знаете, он ничего не скрывает, он с партнерами говорит с открытой камерой, все странички у него открыты, и его настоящее имя фамилия – это Денис Сологуб. Он публичный человек и находится вместе с нами в чатах. Во всех чатах, у меня лично во всех чатах Денис есть, поэтому мои партнеры все спокойны о том, что админ присутствует вместе с нами. Но и наш фонд, я считаю, что самый лучший источник дохода во всем интернете. У нас платежные системы, которые вы можете пополнять, подключена фрейкасса, которую вы можете пополнить через Сбербанк, можете, можете пополнить через Яндекс Деньги, можно пополнить даже криптовалютой, можно пополнить через Кэш, через PerfectMoney. А вывод денежных средств у нас только на Перфект на пайер кошелек ну и теперь ребята приступим наверное к нашим приступим к нашей золотой и доброй нашей самой лучшей площадке, которые я считаю, да и все мы, наверное, считаем, что это самая лучшая площадка на сегодняшний день, которая дает уникальный, большой и очень шикарный доход у нас в нашем фонде. Это, эта площадка, конечно, называется Golden Ring. Golden Ring мы можем зайти и через... Площадку Golden Ring Mini, где через удвоитель, который нам дает два партнера, вы должны пригласить в обязательном порядке. Первого и второго партнера, которые дадут вам переход в первый блок. Но у нас есть еще… так, вы можете купить и удвоитель и сразу же купить за 4000 первый блок. Это уже все по желанию партнера. Можно сразу, минуя удвоитель, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров и можете сразу заходить на 4000 и сразу же начинать приглашать партнеров на 4000. Когда приходит к вам первый партнер и становится в левое плечо, а у нас реинвестом, реинвест этого стола, он у нас предусмотрен по маркетингу в этот же стол. И что будет дальше происходить, когда станет к вам сюда этот а второй партнер, вы обязательно должны позвонить своему спонсору. Прежде чем поставить сюда партнера, вы должны дружить со своим спонсором, чтобы ваш спонсор, ваш же реинвест, Ваш реинвест поставил сюда, в это плечо. А дальше? Дальше что будет происходить, когда станет к вам третий партнер? Поставьте его под второго партнера, а реинвест – это будет Первое место реинвестное у первого партнера нужно дружить со своими людьми, нужно дружить со своим спонсором. Ведь спонсор это ваша как мать родная. И выставить сюда вот выставите бронь своему первому партнеру. И что будет? И вы получите 3-200 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Clever Mini, где вы будете постоянно крутиться на этой площадке Golden Ring и постоянно получать по 3-700 на баланс для вывода и и плюс и еще будет у вас пассивный доход на три уровня в глубину на и плюс реферальное вознаграждение на площадке Клевер Мини. Что будет дальше? Четвертый, ребята, и пятый партнер, они вам приносят двойную выгоду, а плюс вы переходите во второй блок, а еще они вам закрывают ваше плечо. А вот шестого партнера поставьте вот сюда под этому, а реинвест выставите партнеру четвертому, и вы опять получите уже не 3700, а 3800. Но дальше, ребята, с 7-го, 8 так, я вам не советую, не делайте этого, не делайте колбасу вареную у вас на площадках. Я смотрела, он некоторым помогала. но, ребята, ну, ну надо же позвонить своему спонсору, чтобы он вам помог, подсказал, не надо, прошу вас, не делайте а вареную колбасу. А вот вы же идете куда? Вы идете, ваша цель прийти на Golden Ring, зарабатывать большие деньги. Вы перешли на, за 8 тысяч, перешли во второй блок. Ребята, вы за вами идут ваши... Реинвесты ваши, ваши партнеры и плюс реинвесты ваших партнеров. Первый партнер приходит, закрыл свой первый блок и приходит, становится к вам. А второй, когда становится, реинвест броне вашего спонсора идет прямо сразу сюда в ваше плечо. А третий партнер, когда вы выставите бронь первому партнеру в его реинвест, вы получите 1000 рублей на баланс для вывода. а за 3000 у вас идет реинвест, вернее, автопокупка большой площадки Клевер Мини. Следующего партнера, который четвертый и пятый партнер, и плюс 4000 тысячи с реинвеста первого партнера, у вас 20 тысяч. И что происходит? А происходит активация «Голден Ринк» за 20 тысяч. А здесь вы можете опять четвертому поставили шестого партнера под четвертому, а четвертому сюда выставили реинвест и получили уже 2000 на баланс для вывода. И перешли, ребята, куда перешли? Перешли, конечно, вы в Golden Ring за 20 тысяч. Я говорила, или, может быть, забыла вам, прошу прощения сказать, что Golden Ring 20, за 20 тысяч можно купить и отдельно. Можно перейти с Golden Ring Mini. Также можно поработать на площадке World Money. У нас тоже есть оттуда выход на эту площадку. Дальше. Вот мы вышли на Golden Ring. Это наша цель. И за вами идут все партнеры, все, которые закрываются, ваши клоны, ваши реинвесты. И все полностью идет. Следом за вами на Golden Ring. Пришел к вам первый партнер, пришел второй партнер, становится реинвест идет по броне вашего спонсора ваше сюда же плечо. А вот третий партнер, когда становится, вы выставляете реинвест первому партнеру. И, пожалуйста, 20 тысяч на балансе для вывода. А четвертый и пятый партнер вам дают переход, дают двойную выгоду. О переход во второй блок, а сюда поставили шестого партнера, а выставили бронь для своего четвертого, реинвест. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Вы где-нибудь видели, чтобы в одном с одного семиместного стола вы получали два раза выплату? Ребята, нет нигде в интернете такого проекта. Нет и не было и не будет. И чтобы два, 40 тысяч за, а с одного семиместного стола получить, да это просто... Когда я начинаю первый раз рассказывать некоторым э, людям о том, что вот так вот можно сделать, они говорят, Ольга, да я не верю. Я не верю, я тогда им начинаю открывать кабинет и показываю именно на людях, на своих партнерах, которые вот получают сюда, прежде чем дойти вот сюда на третий блок, где этот стол полностью у нас зарплатный, у нас люди уже на, на своих кошельках имеют по 40, по 60, по 80, по 120 тысяч, и еще даже не, вы, не вышли на этот стол выплат ну и теперь следующий. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на второй. Второй партнер вам реинвест по броне вашего спонсора в плечо, а третий партнер вам... Вы восстанавливаете бронь сюда первому партнеру, получаете 20 тысяч. Ребята, четвертый и пятый партнер и 20 тысяч с первого реинвеста вам дают переход в третий стол. Сюда поставили шестого Реинвест четвертый мы выставили и опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Но ну скажите, что это очень легкий маркетинг, но очень денежный. А здесь что у нас будет происходить? Да здесь будет просто у нас денежный рай на, на третьем столе. Второй реинвест идет по броне спонсора сюда ваше плечо. Ставите, когда третьего партнера, то реинвест первому выставляете свой и получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 10 клонов сразу летят. 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 делится на 10 клонов по Тысячи рублей летят на площадку World Money. А за 5000 тысяч на, летит клон значит, на площадку World Money на четвертый стол. И 50 клонов летят, ребята, на площадку PDA. Это ваш пассивный доход, ребята. Это шикарно иметь такую, такой маркетинг, ребята, и не зарабатывать. Мне кажется, мне даже стридно, чтобы иметь, уже иметь активированный кабинет и просто сидеть и не приглашать партнеров, не давать информацию. Я считаю, что это ну, ну, даже неприлично. Ну вот такой вот у нас денежный а, фонд.